всем привет с вами Лев Чечулин. и сегодня будет открытие сундучков в Clash Royale сейчас запустится игрушка и я бы сделал это позже если Есть... одно но на моем телефоне очень чувствительная эм... ну очень чувствительный экран сенсор сам и у меня сундук открылся я хотел его открыть на видео попозже но, к сожалению, только сейчас. И теперь, когда я не захожу, сразу открывается сундук. Ну, что поделать? начнем с него, значит. Сундук молниеносный, или как его? 590 золота, 96 бочек со скелетами, 19 леточек и 2 яда. Что-нибудь можно выбрать. Так, ну я сейчас эм, думаю, армию скелетов или какую-нибудь из этих... Но из эпических мне почти нечего копить, а из обычных можно что-нибудь. Так, рыцари тоже не вариант. что там еще, мортира? О, стрелы, все оставляют. И вдруг мне сейчас что-нибудь из эпическое выпадет. Mm -hmm. Так, еще одна замена. Да, прям прям вообще повезло. У меня и 96 стрел, и две армии скелетов. Mm -hmm. Ну, круто. Круто. Смотрите, я уже очень приблизился. Мне здесь всего три штуки осталось. И стрел всего 100 штук. Возможно, в одном видео прокачаю и то, и другое. Это будет круто. Мне будет намного проще потом играть. Какая-то открою новую карту. Какие-то сундуки. О, бесплатный кошель золота. Я же вчера этот э, сундук открылся. А сегодня новое, это дось, новые награды кстати стрелы еще давайте куплю сборщик карт достижения круто все круто эпический сундук давайте открою уж ладно я надеюсь я потом успею накопить там 47 или сколько тысяч золота. Смотрите, зеркала, уже 20 зеркал накопил, да мне до сотки там совсем чуток осталось. Вот как так выходит, смотрите стрел, 17 из 20 зеркал, уже 20 из 100. То есть, как-то не поровну Смотрите, сколько сундучков нас ожидают. Давайте бесплатно откроем. 95, 2 кристалла, 10 скелетов, 2 колдуна. Дальше сборщик карт, тут достижение цены. Ну и все, там квесты не скоро еще. Нормально. Так, королевский не набил. Но сейчас, может, на телефончике набью. Давайте задонатим карты. Смотрите, седьмой клановый сундук. И через пять минут я смогу открыть клановый сундук. Для да меня это веселит максимально. Я серьезно говорю. Так, а ч ⁇ Сейчас погдите на паузу. Все. Вот загрузилось. Так, давайте еще там пожертвуем. Я начал очень часто жертвовать. Поэтому у меня пятьсот опыта и тысячи золота. на золото это да, это на золото мне как-то пофиг. Его много из-за эти помощи друзьям его почти не прибавляют. Смотрите, это сколько? 40 карт. Это уже останется 3. 3 стрелы. А, хорошенечко. Так. А, и да, я же успел... Я же успел коронку-то взять хоть. Тут 5 минут осталось, а я не успел. Так, давайте в сундук заглянем. После того, как мы начали набивать сундуки, прям все зашли в кланы. Вот как мы... Я меньше всех. Хороший глава. 9 корон. Но меньше всех из тех, которые вообще набирают. То есть, вот от 41 до до-до-до-до до 15 то есть сколько а я запутался сколько 27 человек да вот они все будут кикнуты Но я успел 9 корон целых принести они очень повлияли вот тут еще было испытание я его что это сорян Тут еще было испытание, я его не успел просто пройти. Эм, потому что... Да что такое я на изображении такая... Потому что... У меня вот этот сундук нажался, обидный. И королевский нажался. Это вообще, не знаю, что с этим делать. Это очень чувствительный экран. Ну, открываем золотые. Возможно, даже сегодня еще одна легендарка. Я как-то уже сбился, сколько их у меня. Просто много штук 11-12 можно. Если считать там x 3 там 3 легендарки. Мини Пека такой смотрю. 44 уже мини пеки Во, магический сундук. Вот здесь что-то уже интересное. Но золота немало, конечно. Так, это понятно. Тут вообще маленечко. От магического колоссального количества ожидать и не стоит. Но значит магические карты. 4 арбалета. Так, окей, все сундуки собрали. Что еще можно сделать? Сейчас тогда это... Открою клановый сундук через 2 минуты. Пока что поставлю на паузу. Ну все, я вернулся. И уже с телефона успел... Эм, нафармить короны. Я поиграл в одиночных боях. Так, ну он целых три сундука на нафармил. 591 золото, 3 кристалла, 13 скелетов, 14 литок 41 гоблин, 8 печей. Но ничего полезного для меня нету. Жалко. Кубки нафармим тоже. Так, открываем королевский сундук. Тысячу золота. О, Вальки. Ну, мне как-то пока что столько... <свят> пока что не видно особой мощи прокачки, что скоро. Короче, мне еще их копить и копить. 400 штук. Я не понимаю, как это... Как люди накапливают и до 11 их. Просто это нужно тысячу карт. Это, это, не... это не простое число. Это очень много. Вообще, хотелось бы, чтобы было больше уровней у карты. Но следующий королевский сундук я пока не могу открыть. Поэтому вот все что я сделал. Ставьте видосу лайк. Смотрите, одной не хватило. Нормально. Видите, золотишко прям из всех щелей капает. Поэтому... Да ё Поэтому мне несложно его копить. Так что, ребят, не бойтесь за мое золото, вон, я уже почти восстановил, тысяч пять осталось. Да, блин, как же это бесит уже. Вот, я в каком-то из ближайших видосов сниму, как я покупаю легендарную карту в магазинчике, когда она будет... И это будет грома держится. Потому что другие карты я себе купить не хочу. И естественно мне надо будет его прокачать. Поэтому мне всего-то 45 тысяч надо. Ну хотя учитывая, что.. Так, еще сюда тысяч. Куда еще? Вот сюда, наверное, тоже 8. Ой. Что-то много как-то. Ну, блин. Стрелы тогда пока вкачивать не буду, как и армию скелетов. Um, то есть они будут накоплены, но я пока на них золото тратить не буду. Но это получается потратит uh, 73 тысячи золота. Это в два раза больше, чем у меня сейчас есть. Нет, сейчас я этого не накоплю. Но в ближайшее время оно быстро копится. Тысяч по в месяц может. Поэтому смогу накопить в ближайшее время. А пока ждите видос, я думаю, когда я покупаю лего. Но мне нужно для этого 45 тысяч. Это что немало, конечно же. Ну, буду сундуки почаще открывать. Сколько там? Мало. Очень. Золотых сколько? Ну, такое. Ну, ладно. Что ж. Надеюсь, я еще дойду до электрической долины. Что-то мне хочется очень туда. У меня рекорд прям зовет меня туда. Ну окей, все. Пока всем. А, до встречи, до скорых встреч.